Так, друзья, продолжим разговор о нашем баране Китай Вот этой фрезой мы сейчас попробуем вот эту хрен-ботень, которая целена была, распахана. Попробуем это все убрать. Как она себя поведет, я не знаю. Но отфризируем, так как спашке эта земля тяжело поддается, она очень твердая. И мой совет фрезеруйте, если будете фрезеровать на первой пониженной, тогда не будет сильно много проблем с этими цепями, как я смотрел, что цепи летят, звездочки отворачивают. Ну сейчас мы снимем видео, сейчас я это все постараюсь отфрезеровать. И под конец сейчас на паузу поставим и посмотрим, что же получилось. Навернется эта китайская игрушка или не навернется? Потому что Земля очень тяжелая, очень плохая. Вот здесь была получше, здесь отфрезеровал более-менее вроде как ничего. Пока она шла, а вот здесь. У меня сомнения есть. Кстати, там в предыдущих видео я говорил, что шла тормоз... жидкость, не тормозная, имел в виду. Жидкость охлаждения. Ну, вроде как ее залепила она не выходит. Более-менее нормально. Но полетела планетарка. Планетарки полетела. Что же у меня тут полетело, тут полетел штопор который штопорит звездочку вот тут регулировки такие что <как> срезала штопор и все разбежались конусные бортовые которые на бортовые идут передачу идут но у меня получилось, не разбирая коробки, все это хозяйство вытащить с этой вот стороны. И тихонько, большим-большим зажимом все это туда вставить и подзагнуть. Но пока ходит. Более столистую игрушку нашел и поставил. В общем, так, друзья. На паузе и потом посмотрим, по окончанию выдержали трактор и фреза всю эту систему. Потому что тут земля как кирпич. Поэтому я вам обязательно скажу. Ждите.